Все можешь закрывать. Ручки закрывай от винта. Все равно где Виктор Дегуляшки Норд. Здравствуйте, глубоко уважаемые любители лтных видов спорта. Мы опять в небе. И опять в прекрасном полете. Чем знаменатель сегодняшний день и сегодняшний полет? А тем, чтобы никуда не собирались сначала вроде как. А сейчас собираемся. Потрясающий вид на долину Рона. Даже город Леон виден. Видите, насколько мощная видимость. Здесь дует северный ветер. А у нас по долинам дует южный ветер. Мы в зоне интересной, хорошей, крепкой погоды. Причем там, где ее обычно не бывает. Видимость, конечно, просто бомбическая. Вот эти озера, это Гренопольская долина. Она, как правило, залита инверсией, в ней не летается. И вот вам вид на Гренобль. Мы туда сейчас полетим. И я планирую как можно быстрее, как можно красивее подлететь на Траверс Монблана. Может быть, к озеру Анси, крипту Арави. Потому что уж больно погода это бы способствует. Сейчас мы будем идти вдоль Крипта в Греноблю и пересекать долину его к вот тем горочкам. И все посмотрим сами. А планер ниже нас стоит в наборе. Нам этот набор как таковой не нужен. Нам нужно время. А времени вот как раз у нас нет. Ну как тебе? План. Mm -hmm. План прекрасный. План Видишь, бомба? бомба. Ну да, вот свезло. Свезло, как это? Свезло тебе шарик. Ой, свезло. Помчались! Там, за облаками! Там! Там-тарам! Там-тарам! эй Слева от линии пути продолжение заповедника Беркор. Приходится нырять на под облака, видите. А на противоположной стороне долины. Заповедник Шартрёс, очень будет сейчас там красиво, я прям предвкушаю эти виды. Делаем хапу под последним облаком, уже дальше уже долину нам переплывать, набрать больше высоты мы не сможем. Я мог бы спать в спирали, еще набрать метров 50-100, но так как на противоположной стороне долины совершенно прекрасная облачность, я даже не буду на это тратить время. Гриноблем можно любоваться. По красным черепичным крышам вы видите исторический центр его. Город красивый, большой, залитый сейчас 40-градусной жарой. Если не ошибаюсь, 42 градуса обещали. То ли сегодня, то ли завтра. Электромобилей в этому городу побольше. Но здесь оказалась какая-то странная секта зеленых, которая считает, что электромобили значительно хуже, чем обычные мобили. И поломает эти заправки электромобильная меня все эти зеленые удивляют всегда до безобразия вот это вот пошла река рона собственно в долину роны удивительно друзья что я никогда не знал что река рона оказывается течет из швейцарии для меня было откровение вот эта речка она начинается на том самом огромном альчур леднике я попробую кусочек видео вставить я там тоже летал с Клаусом, и Клаус я сказал, ты знаешь, что э, Долина Рона это отсюда начинается. Для меня удивительный мир. Сейчас совершенно, если на карту глянуть, очевидным это будет. Помашем ручкой Греноблю. Э, мы приближаемся к облачной системе Басима Шартрёс. И вот как раз вот там где-то проходят эти соревнования парапланилистов костюмированные. Сейчас мы поближе подлетим, увидим с высоты все, это может даже парапланы встретим. Интересное, друзья, зрелище. Вот смотрите. Мы гоняли вчера буквально по леднику. Я обязательно в это видео вставлю оттуда картинку. Вот ледник. Чтобы вы понимали, как относительно него расположен Гренобыль. Вот он, Гринобль. Смотрите, сзади остался. И вы сейчас начнете у меня разбираться в картах. Вы спросите, где Монблан. Монблан. Вот там, еще до него долететь и далеко, и далеко. А обычно мы летаем туда, как раз крыло показывает, вот этот вот заповедник Икранс и все такое. Собственно, за вот этим вот летником как раз и расположен заповедник Икранс и наши обычные места полетов. Но сегодня, как вы видите, там погода меньше, облаков мало как раз туда, где граница Италии и Франции, где обычно здесь все полеты, такие самые такие, ого-го. А сегодня удивительная линия которая довольно редко работает, но именно сегодня здесь погода. Класс! Я вообще в восторге. Удивительно и восхитительно. Мы подходим к скале, с которой сходит поток. Облако массивное, красивое. Интересно, получится мой любимый африканский заход. Или не получится. Я иду на скорости 200, прям на скалу по скалу я сейчас нос опущу вы будете еще лучше ее наблюдать по идее вот как раз со скалы должен поток идти но если нет, я пойду дальше я не буду здесь кувыркаться и ковыряться оп! я задираю нос и за счет избытка скорости как вы видите, прекрасно карабкаюсь по этой скале и никакого потока на ней не встречаю ветер попутный Ага, вот, крест какой-то, птички, люди, знаете, как они радуются каждый раз, когда мы пролетаем, думают, вот же, наглые люди, мы тут идем долго-долго в эту гору, чтобы посидеть, свисить ножки, а эти халявчики берут вот так, чих-пых, и все, и они уже тут, не буду здесь набирать, друзья, нет хорошего потока, Сейчас поближе к, к любителям пешеходных прогулок пролечусь. Оп. Эть. Так. Ну что ж, смотрим. Вот облако. На него может сносить поток. Может быть, я его попробую. Но с другой стороны, вон у нас прекрасная скала висит. И никакого великого смысла даже здесь набирать нет. Потому что, во-первых, будет вида хуже. То есть я с вами... Поток-то есть, можно было бы набрать, но не хочу. Хочу пониже прийти на вот эти сантельерские скалы и показать вам места, где летают парапланы красиво. Ну как прет нас, а? Вот они и парапланы, кстати. Если уж на то пошло... Парапланеристы любят выпаривать на вот эти страшные скалы. И по этим скалам тоже летать. Эй! Эй-гей-гей-гей-гей! Да... Вот эта скала, на нее удается выбраться на параплане не всегда. То есть обычно, в чем особенность Гренобельской долины, она всегда залита морем инверсий. Что такое инверсия? Это такой слой воздуха стабильного, который просто тупо висит на одном месте над долиной. Не перемешивается, не хочет создавать красивые и добрые восходящие потоки. Вот. И вот эти вот, кстати, парапланчик над нами выпаривает, старается. работы. а самое главное нету парапланилистов большого количества основная проблема это именно парапланы которые здесь стоят в огромном количестве сейчас же мы фактически одни на этой линии правда где планира не знаю должны были лететь небольшой перекур надо набрать все-таки высоту нам э, в перспективе форсировать дальше долину э, города Шембери поэтому хотелось бы идти повыше а тут видите тут вот такой провальчик мощный в этой системе так вот вот она гренобыльская долина все идет идет под ней течет воздух стабильный то есть внизу такое озеро э, из инверсии и только вот эти все скалы которые торчат видите вот это вот вся система шар массива она как такой кораблик которого вот от крыло показывает скалу с которой допустим сходит поток тогда когда внизу потоков никаких нет и там везде одна инверсия вот такая вот интересная штука план наш такой мы сейчас возьмем вот под этим облаком поток и пересечем дальше вот эту нашу долину полетим в сторону Продолжим путешествие в Торт Вот там система следующая. Город Амбервиль. И я Монблан, собственно, уже вижу на горизонте. Ну, по крайней мере, до Анси мы точно долетим. Должны. Это облако не сработало. Левый поворот. Здесь вот очевидно, что мне кажется правее, а наоборот левее. Влево нам вот на этой скале придется набирать. Как правило, вот эта скала который я сейчас лечу, работает прекрасно и мы достаточно беспроблемно должны добраться до облачности я бы не сказал, что прям такой поток, как я хотел но в целом терпимый ну как, ну вот смотрите 3 метра в секунду это вполне себе ничего надо будет аккуратненько сейчас это все обработать и выбраться под кромку. Здесь кромку как раз, кто будет летать, имейте в виду, кромку здесь и набирать обязательно. Дальше длинный переход. И когда делаешь этот переход, тебе кажется, что да, что тут, тут так классно летелось. И дальше так же будет. Нет, ничего подобного. Вот дальше после этой долины там есть аэродромчик такой планерный. Сейчас крылом покажу, где-то вот там Под теми горочками есть И с него на эти горочки запускают Но по горочкам довольно часто приходится Из-под низов елозить Тоже инверсии Здесь самое главное не опуститься низко в эту долину Потому что это просто вот Ух, как плохо Это какой-то позор Я так и не смог выбраться здесь Я набрал 100 метров, потерял при этом Минут 10, наверное Я не понимаю, что здесь творится Какой-то вот может быть не фаза или еще что-то но я не хочу больше времени терять попробую низко переход долины сделать пониже у меня две 200 в принципе я с 2 ходил через эту долину долина Шамбири. город шамбери у нас вот он Сейчас посмотрим мы него пролетим и моя задачка вот под те облачка переп перепрыгнуть Фу. Но здесь ветер на ветреный склон. По крайней мере, если низко прийти сюда, я вижу, что на обратном пути надо будет сюда прискакать и хотя бы в динамике выкарабкаться. Но в целом обстановочка не очень. То есть назад нам будет лететь несколько сложнее. О, вот она. Вот он поток сходит. Реально в нем набрать. Давай посмотрим. Ух ты ж, как страшно это, посмотри вниз. Какая скалина, да? Вау! Ну, поток, я бы так сказал, средней вредности. Сейчас еще один кружочек. Зато видимость какая-то. После какой вид на город Шамбери, на озеро. Там Видишь, в, горо, в озеро фолоса уходит взлетно-посадочная. Ага. А вот это аэродром там Ну Это аэродром большой, а есть еще аэродром планерный. Оп, Спасибо. вот. Да, наконец-то я вроде как этот поток почти центрнул Ну, видишь, не могу я набрать Меня кол кол колышет Я опять там 150 метров я набрал в сумме Этого, конечно, мало Но никуда не денешься Будем переходить долину Шамбери Зато будет контент Огонь Огнее И огнее Эх, какая там погода, как красиво все смотрится. Погнали. Мы должны там полетать. Ручка твоя, 140 скорость. Вот под нами планер какой-то выкарабкивается. Попробовать с парапланом сейчас взять. Один поток. Вот он. И планер какой-то снизу пытается карабкаться. Ну, давайте попробуем. хорошей компании лучше, чем в гордом одиночестве. Интересно то, что параплану вот этого набора вполне возможно хватит. У него радиус спирали меньше. И он набирает. А я, друзья, тупо сливаю эту высоту. Вот параплан тупо меня уже обогнал. Лексиль-Моксель. Да, ну тогда остается вот это облако. Кто-то еще мне звонит в такой неподходящий момент. Впереди еще один планер. Должно быть там неплохо. Все облако висит опять же. А, если что, облако слева, еще одно есть. Возможно, там тоже будет как-то хорошо. Но мне это место не очень нравится. Тяжело. Я с другой стороны, друзья, скажу, что всегда вот здесь, как я сюда прилетаю, всегда вот это тяжелое место. Дальше будет проще. Но надо здесь как-то выкрабкаться. Впереди планер в потоке стоит. Это очень хороший знак. Хорошо набирает. Визуально видно, что метра... метров много у него там. В секунду. Можно уже не по а настолько, настолько сильный у него поток, что мы были примерно на одной линии, на одном уровне. А сейчас он уже на 150 метров больше. Ого! Вот это поточек. ой, ой. даже Фларус сработал. Сказал, что при такой силе потока мы можем и догнать этот планер. Ну все, выкарабкались. Фу! Как же я не люблю вот это место, друзья. прям, вон. Высота 300. Планер шкрябается по склонам. Тот, который был ниже нас, сильно вышел не стал. Тот, который с нами набирал, набирает. Метров на сто выше, как и был. В общем, все стабильно и прекрасно. Открылся прекрасный вид. Незабываемый, когда видно, не только озеро Шамбири, но и озеро Анси уже показалось. Через минут 15 мы там будем. Видите, такая красивая, красивая чаша и скал, с которой сходит наш. Волшебный восходящий поток, позволяющий нам добрать вот так вот до самого облака. Все, больше нельзя набирать. Это облака. У нас же правила визуальных полетов. Дальше смотрите как. Морду в планету. И погнали. Вот оно, наше следующее облако. Забирай ручку, скорость 180. Конец зеленого сектора, Да. И пытаюсь найти ядро этого потока, то что мне здесь надо выбрать коробочку. Оп. Великолепно. Как я хотел, как говорит мой сын Макс, как я хотел. Ну вообще, не полета подарок. Я больше всего обожаю вот такие нежданные полеты когда ты никуда не планировал все-то и прогноз был не очень а потом ты взлетаешь бац и что-то поменялось и прогноз бомба и летится прекрасно красиво мы набрали крайний виточек делаю уже кромка облаков и сейчас пойду дальше сторону хребта рави под нами какой-то еще планер вот Бервиль город ныряю вниз планер под нами встает на гор я ему показал где же этот поток догоняй дружище эй эй эй твоя ручка 180 город альсия красивейший город рекомендую категорически в августе там фестиваль переверков Потрясающей красоты. Собственно, знаменитое озеро Аньси. Чем характерно это озеро? Тем, что вокруг всего озера сделано сооружение. Вся вода, которая течет в озеро, фильтруется на специальных станциях. Все, кто живет, туристы платят 1 евро в день налог на озеро. Показался в знаменитой хребе по которому я мечтал полетать, когда был юным парапланеристом Году в 97-м, наверное. Я думаю, может быть, когда-нибудь удастся мне пролететь по крипторове. Ну а Монблане я вообще не мечтал. Монблан же вот там за облаками прячется. Вижу, что было у него вполне рабочая погода. Мы туда прыгнем. Пересекаем долину. вам, друзья, вид на город Анси, он в конце озеро тоже Анси называется, по-моему, также. Вода там ну на и произ... Про... Про... Про... Ой. прозрачная, прозрачная, прозрачнейшая. Да. А, здесь несколько парапланерных стартов, посадочка у озера парапланерная. На этом аэродроме летал мой друг Вася. А, удобство в том, что ты стартуешь с этого аэродромчика. Там лебедка обычно стоит. И прыг вот на скалы справа от аэродрома. И вот так вот раз-раз-раз. Вот под какое-нибудь вот под облачко. Или вот под это облачко. Или под это. И помчался летать. Но это в теории. А на практике выбраться достаточно сложно. Повторить за тех же инверсий. Вот вижу по низам парапланчик какой-то шкрябается. А тут тоже куча парапланчиков шкрябается. Ну и мы сейчас будем шкрябаться. Мы пришли... На высоте 1800 метров выкладывали 200. на переход вокруг Шемберей мы 400 метров разменяли. Сейчас будем выкарабкиваться. Между тем мы набрали высоту 2700 метров. И благодаря этой высоте видно не только озеро Анси с одноименным городом Анси, но, не поверите, Женевское озеро показалось. Это, наверное, один из лучших видов за мою жизнь. Попробую пояснить, почему. Такой видимости в Альпах, чтобы вот так видеть Женевское озеро, это, я вам скажу, весьма маловероятно. А самое главное, при этом видимость на Монблан. Вот он, Монблан. Мы к нему попозже немножко подлетим поближе. Но пока просто набор в красивом месте. Чем еще это место примечательно? Вот подъемник, который ведет к вершинке Гранд бордан городочек Гранд бордан где мы были в 2000... В 2011 году, когда я уже летал, начал летать на планерах, я здесь летал на параплане и думал, смогу ли я когда-нибудь в жизни полетать здесь на планере. То есть для меня это была какая-то совершенно несбыточная мечта. Мне казалось, что нет, тут как на параплане, ладно, но тут же нужно же свой планер, нужно как-то еще что-то Да раз, да, да, да как, да. И вот я видел эти планера, как они пролетали. Я мечтал и... Наверное, ролик о том, как сбываются мечты. Как я летаю э, над Гранд Борнандом э, рядом с Крипто который по сути моей мечтой является тоже. Я в юности смотрел фильмы с очень известным французским пилотом, который там летал треугольные маршруты. И, и я, вызванув язык, смотрел, как он летает по этому хребту Аравии. Вот В 2011 году я уже летал на хребту Аравии. То есть моя первая мечта сбылась – полетать на параплане над хребтом Аравии. А сейчас, э, как вы видите, вполне Красиво сбывается мечта полетать над этим местом на Планеве. Да. Покажу, откуда мы летали. Вот там стартик Гранд Бурнант красивейший. И мы вот над всем этим местом летали, и можно было летать с утра. То есть нюанс в том, что в Анси обычно после обеда погода была часов два, может быть, в три. Ну, в два. А здесь можно было часов до 11 утра летать. Но чаще всего мы просто там тусовались у себя в песочнице, прыгали от подъемника. Удобно было то, что подъемник, то, что не нужно было корячиться и таскать снаряжение. И виды красивые, и места очень шали, очень уютные. То есть я был дико восхищен этим местом. И мы иногда от озера Анси вот через вот креветку, куда крыло показывает. Тоже возвращались домой, приземлялись у себя. Дай-ка Давайте уж поприветствуем параплан, что ли. Поближе пройдем к нему. Я пройду выше, чтобы его не пугать, но он красивого желтого цвета. Должен вам прям понравиться. О, может нам лапы помашут. Видите? Стоим сейчас в слабом восходящем потоке. Делаю завершающую спираль. О, птичка какая-то еще. <смех> Смотри, какая красавица. К нам подтянулась. Наверное, завершающий, друзья, вид. Потому что действительно надо уже уходить. Время тикает. Нам же надо еще когда-то домой лететь. Сейчас до дома 180 километров. О, как хорошо у нас потоки тащит. Попробую немножко приближения вытянуть вам на Женеву из Женевского озера вот она Женева я там тоже был на берегу каких-то музеях автомобильных еще в чем то этот замок смотрел Ой. ну что ж разворачиваюсь и будем уходить отсюда высота у нас 2600 метров я не сказать что мы ее набрали но я бы и не говорил, что мы ее потеряли. То есть все прекрасно. То есть этот дрывочек был совершенно не зря. Я надеюсь, вы с этим категорически согласны. А теперь ван блан. Да ван блан-то осталось. Вот крыло показывает на облако толстое и жирное, в которое, в которое мы подойдем. Это скальник над Шамани. Мы будем там через пять минут. И с правой стороны я все знаю. Там Аниси. И как раз крыло аккуратно показывает. Еще раз вам вершинка Гран Борнанда. Вот сюда ходит подъемник. Отсюда мы летали на парапланах. Я запускал группу свою. Взлетали отсюда ребятки мои ученики. И там внизу приземлялись. А шале наша было вот на склоне. Так было весело, а ну, я думаю, что еще все впереди. Мы всегда можем такие хорошие моменты повторить. Кстати, вот летают с Гран-Борнанда какие-то парапонеристы. Смотрите. -ка. Я их обнаружил. Ой, их много летает. Слушай, я прям табунами. Но видите, это слеты, там какие-то поточки крутят. Наверное, сейчас получше выкарабкаются. И пойдут как ребята рави, как и мы. Я дал вам панорамку, в принципе, во многом ради этого я и затеял здесь вот этот вот разворот в потоке. Наверное, неправильно я выбрал линию, выбрал я чуть-чуть другую. А, вон планер. Планер стоит в наборе, он же не будет просто так стоять. Давайте подстроимся, так же с коллегой будет повеселее. <мышленный звук> О, это Жен... фоне Женевского озера. <схе> Набор с коллегой. Что может быть лучше? Вот она, вершинка. Ой, а там какая туча парапланов. Друзья, посмотрите. Как... И как Причем они на противоположной, по-моему, стороне, крипта. Но такое я не могу не показать вам. Сейчас мы пройдем рядышком с вершинкой, и потом пройдем немножечко ближе к парапланам. И вот это будет, вот ниже парапланчик какой-то, вот этот будет контент-огонь с видом на манблан. Ну, ну и как, что за горой, за горой будет ли ротор. Работает ли эта сторона горы? Даст ли нам чертей? Кто напишет в комментариях, а? Раньше чем это случится. Антилива! Все, все хорошо, уходит поток шикарный. Я не могу не пролететь еще разочек. Ты же понимаешь, да? Так. Но главное, что несколько скотняк попали. Но смотрите еще раз. Вот скала, вот параплан, видно Манглан. А как же это вкусно, как же это прекрасно. Тень параплана, наши тени переплетается все в этой круговерте жизни. Да. Слушай, ну к всем парапланам не пойдем, не успеем уже, иначе к нам. На Мангланы не успеем. Ладно, Пусть они там сами развлекаются. Так, ну мы пройдем с тобой на сторону Шамани. Фух, я даже подустал чуть-чуть, скажу тебе честно, от впечатлений. До новых встреч, уважаемые любители спорта. До новых позитивных роликов.